Привет, сейчас я покажу вам, как правильно поменять картридж и заправить его в Апорезо Асмол. Для начала снимите старый картридж и выбросьте его. Возьмите новый, откройте силиконовую заглушку и заправьте его жидкостью. Закройте заглушку и установите картридж обратно. После всего нужно отложить мод буквально на 5 минут, чтобы испаритель внутри него пропитался жидкостью и не сгорел в первые секунды парения. Спасибо за просмотр, до встречи на нашем канале.